Всем привет, с вами Наноаква. Не так давно говорил о том, что в одном из моих креветочников на буцефаландрах появилась черная борода. Долго думал избавляться от нее или нет и все-таки принял решение, что хочу это сделать, а также хочу показать вам, как можно избавить растения от черной бороды. Этот способ можно применять как для устранения черной бороды у ваших растений, так же в качестве профилактики при покупке новых растений. Для начала нужно будет вытащить все зараженные растения из аквариума, чем я сейчас и займусь. Готово, все мои буцифаландры извлеки из аквариума, теперь мне понадобится тара, в которой мы будем замачивать растения, и мерный стакан, чтобы определить объем наливаемой воды. Для того, чтобы погрузить все растения, мне понадобилось 2 литра воды. Далее в набранную воду нам будет нужно добавить лимонную кислоту из расчета 12 грамм на литр, следовательно мне нужно будет добавить 24 грамма. Данный пакетик содержит 25 грамм, высыплю его весь, ничего страшного из-за небольшого отклонения не произойдет. Высыпаем кислоту в воду и хорошенько перемешиваем ее, после чего аккуратно погружаем растения в раствор и замачиваем их на полчаса. Спустя полчаса промываем растения, чтобы в аквариум не попал раствор. На самом деле не знаю, насколько будет критично небольшое выпадение раствора в аквариум, но думаю рисковать не стоит, тем более находятся эти буцафландры у нас в креветочнике. После того как хорошенько промыли растения, их можно возвращать обратно в аквариум. Через некоторое время борода начнет краснеть, что будет свидетельствовать о том, что она умирает, и вскоре растения очистятся. Этот процесс не займет более недели, в районе четырех дней. После обработки не обязательно помещать растения сразу в аквариум. Можно подождать, пока черная борода отомрет, поддержав растения в каком-нибудь отсаднике. И только после этого помещать обратно в аквариум. Думаю, это будет даже более правильно. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Расскажите в комментарии, как вы боретесь с нежелательными водорослями. Всего хорошего, пока.